Uh, уважаемый господин президент, позвольте мне вас сердечно поприветствовать, ваш, и вас, и ваших коллег. Я с некоторыми из ваших коллег, у меня такое впечатление, что мы не расставались. И это очень приятно, что у нас такой постоянный контакт по, практически по всем проблемам двухсторонних отношений и по международной повестке. Мне особенно приятно состояться с вами в начале работы здесь, в Поскольку вы здесь уже давно в регионе, заодно расскажете, что здесь происходит. И я рад, что спасибо. Владимир, за то, что проводим эту встречу. Я всегда и мне всегда приятно провести прият хорошую дискуссию. Да, вы правы, у нас очень хорошие отношения. Мы ценим uh, ваши советы и ценим то, что у нас uh, стратегическое uh, взаимоотношение. So так, еще раз спасибо за то, что uh, проводите